Господи, что это за звуки? Да, это оно самое. Это не видео, это просто анонс того, что будет 29 декабря. Да, мы с вами погрузимся в прошлое. Мы погрузимся с вами в 90-е, и эти звуки невозможно забыть. Только у целый стрим 90-е, да. Как вы поняли, 29 декабря мы будем играть в Дэнди, потом будем играть в Сегу. Но перед этим в комментариях по данному видео напишите, какую игру по Дэнди вы хотели бы увидеть на данном стриме. И самые интересные предложения будут реализованы на этом стриме. Чёрный плащ! Только с вишней он появится! Чёрный плащ! Конечно же, Раш. Так вот почему я люблю Раш в калибре. По-моему, это лучший саундтрек, который только может быть из этих лет. ставил на повтор. Продолжение 29 декабря. Не пропусти.